Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре будет проект X. А, в общем, это реально блокчейн, который недавно появился. А, хороший токен, который уже реально работает. Сейчас начинаются полноценные интеграции. Будет у них и выпуск карт. А, и полностью, в принципе, здесь уже все настроено. То есть я вам хочу просто представить свежий проект который позволит вам заработать и также удобно пользоваться данной криптовалютой. Это у нас получается токи на платформе ERC20. Что мы здесь имеем? Мы имеем кошельки, мобильное приложение имеем. А также у нас будет дебетовая карта. И это довольно-таки неплохо. Потому что с помощью данной карты можно будет уже как бы неплохо так использовать ее, то есть по назначению использовать криптовалюту, а не то, что просто где-то в интернете покупать, продавать, там, я не знаю, как-то на разнице курса зарабатывать. Здесь, конечно, намного все интереснее. Также еще включает бонусы 5% кэшбэка. И такие услуги, как Netflix и Amazon Prime, в принципе, могут быть бесплатные. Давайте посмотрим, что у нас по дорожной карте. То есть у нас четвертый квартал 2020 года, это было создание платформы. Они очень быстренько все уже сделали. Сейчас идет второй квартал у них начнется. И по второму кварталу это запуск карты. То есть уже эту карту можно будет подержать в руках и закидывать на нее крипту. Также можно будет ей потом рассчитываться. Ну и конечно же много чего еще будет как бы интересного, то есть, э, как сказать, более серьезной интеграции с другими, скажем так, э, СМИ, э, будет раскручиваться проект, то есть самое сейчас главное, что это будет сейчас интеграция э, с картой, то есть после этого должен быть хороший прирост в цене. Также команда лица свои не скрывает. Как вы видите, у каждого есть профиль в LinkedIn. Можете зайти, чекнуть. То есть 6 человек, которые не скрывают свои лица, они основали данный проект. Сами его проинвестировали и запустили. На данный момент они уже имеют неплохих партнеров, таких как Dextool, как по мне, Paid Network, ну и... Конечно же, такие, но для меня такие слабоватые партнеры. Ну, ферм еще неплохо. Интеграции с ChineLink, OneInch, MonPay. И неплохие э, СМИ, которые на них писали, это CoinTelegraph и Yahoo Finance. Как по мне, это для них дало хороший буст, хороший прирост. Идем далее. Мы здесь имеем стейкинг. Как вы видите, на сколько дней и каких сколько процентов годовых вы будете получать. То есть, некоторые уже работают, а некоторые еще не работают. И, соответственно, можно будет стейкать свои бабки и приумножать свою прибыль. Кошелек, мобильный кошелек. То есть, в принципе, все просто. App Store, Google Pay, все у нас имеется, все у нас в наличии. Соответственно это будет у нас карта. Карта, скажем так, ультра и там как бы по классам будет идти. Будут разные на них кэшбэки и разные, скажем так, дополнительные возможности на этих картах будут. То есть, как вы видите, здесь уже Netflix, Spotify, Amazon Prime, Uber, то есть уже Airbnb уже будет как бонусом идти. Попадаем мы на CoinGecko. Цена у нас на данный момент 8 центов. С небольшим. Что мы имеем? Цена у нас была пиковая. На данный момент это почти 9 центов. Сейчас 8,3. Но с тем, как проект развивается, какие у них планы. То есть, это запуск карты. Как вы видели, какие карты будут после этих карт. Соответственно, Интерес к проект, проекту станет намного больше, и люди захотят инвестировать в данный проект. Поэтому, мое мнение, сейчас можно влить сюда немного денег и, конечно же, на этом подзаработать. Подождать, когда запустят карту, либо использовать данный токен, либо просто дождаться пампа и потом его продать. Что у нас по биржам? По биржам у нас Uniswap. Biloxi. Не знаю, мне это как бы не сильно биржа нравится. Битмарт тоже такая себе. Ну, в принципе, Uniswap стандарт уже как везде. Ну, так что на этом, как бы у нас, ребята, видео подходит к концу. Могу вам показать Twitter. У них довольно-таки неплохо уже подраскручивается. И у них есть Telegram. В и 2700 людей. Я думаю, туда, когда мы залетим, у нас станет побольше. В общем, ребята, проект как по мне интересный. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. На этом как бы у меня все. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.